Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единички, прошу, вашей активности. Так, здорово, все вижу. Замечательно. Сейчас я открою демонстрацию экрана. И как только вы увидите мой экран, поставьте, пожалуйста, двоечки. Итак, активнее, как виден мой экран? Одна Оля видит. Активнее, активнее. Ну все, прекрасно, замечательно. Мы переходим в мой личный кабинет, с вами, как всегда, ваша Елена Евсеенко, и начинаем изучать маркетинг компании «Идеал M. И первое, что мы с вами обязательно должны сделать, и помочь сделать своим партнерам, и посоветовать это сделать, давайте все дружно пройдем уроки по кабинету, как заполнить профиль, вы можете посмотреть видеоролики пополнение вывод перевод денежных средств есть видеоролик пожалуйста смотрите как пользоваться поисковиком он есть на каждой нашей площадке и это инструмент для работы смотрите ролик также как и управлять бронями пожалуйста посмотрите видеоролик и я думаю вы многое поймете а сейчас мы с вами давайте порисуем и порассуждаем что же вообще можно делать в нашей компании? И как можно здесь зарабатывать денежные средства? Какие возможности мы имеем? Так, сейчас я немножечко здесь. Что-то последнее время меня стало подводить именно наша перышко. Итак, давайте с вами проанализируем. Последняя площадка в нашей компании – это «Файстрек». Это наш «Бег по кругу». Здесь реально вы можете а, зарабатывать ежедневные доходы. Это площадка вспомогательная для того, чтобы мы с вами могли иметь и ежедневные доходы, и, естественно, двигаться к большим деньгам. Наши две основные программы – это «Идеал М-Мини». Идеал М Макси. К ним привязана трехуровневая партнерская программа. И вы, строя свою структуру, реально выйдете на стабильный пассивный доход. Площадка «Фабрика клонов». Многих привлекает в нашу компанию. Она очень проста. Всего два семиместных стола и третий столы зарплатный. У нас две фабрики. Есть «Фабрика Мини» и «Фабрика Макси». Площадка «Микромани» – это социальная программа. У каждого нашего партнера, я считаю, должна быть активна данная площадка, потому что на своем пути мы будем встречать абсолютно разных людей. И очень многие говорят «Я не умею приглашать, я боюсь, я уже много потерял денег в интернете». Идеально подходит для этой категории людей – Данная площадка, вход составляет всего 500 рублей, а площадка дает автоматический переход вам, а в дальнейшем всех ваших партнеров перейдут на основную программу «Идеал М-Мини». А с «Идеал М-Мини» автоматический переход «Идеал М-Макси», а это уже путь открыт к большим деньгам. А вообще, по сути, в нашей компании вход открыт в любую программу. И на каждой программе открыт вход в любой стол. То есть каждый партнер может для себя самоопределиться и решить, по какой стратегии ему развиваться. С площадки «Идеал М-Макси» есть автоматический переход на фабрику клонов «Макси», а на фабрике клонов «Мини» Вы можете заработать денежные средства и сами по собственному желанию перейти на «Идеал М-Макси». То есть практически все наши площадки, они взаимосвязаны. Давайте начнем сейчас разбирать маркетинг именно в потому что «Бег по кругу» реально вам позволит очень быстро заработать и перейти на наши основные программы. Уход открыт на любой стол. Стола всего два. И столы друг от друга независимые. На первый стол 750 рублей, а на второй 7500 рублей. Как вы не видите, есть полная статистика. Она есть у нас на каждой нашей площадке. Есть поисковик, также на каждой нашей площадке. Очень удобный инструмент для работы. Управление двумя бронями, что вам позволяет реально не сидеть 24 часа в сутки смотреть на монитор, куда встал у вас партнер, а занять один и занять два. Вы можете заниматься своими делами. Раскидали рекламу, у вас люди зарегистрировались, либо потом в дальнейшем идут по маркетингу реинвесты. У вас стоит запасная бронь 2. Первая, она всегда главная. Первая слетела, то есть вы увидели человека фотографию, вы можете переставить брони. Опять же нажать занять, занять два. Либо вы не увидели, что у вас кто-то активировался, первая бронь слетела, у вас будет стоять запасная. Неважно, ваш партнер активируется. Либо придет реинвест вашего партнера, он встанет по броне два. Многие говорят, вот я поставил бронь, как ее убрать? Ее не нужно убирать. Но вы всегда в любой момент ее можете переставить по собственному желанию. Вот, к примеру, вот у меня сейчас стоит занятие 1 и занять 2. А вы можете поставить вот так. Занятие 1 и занять 2. Как вы видите, страница обновилась и брони переставились. То есть вы всегда можете их переставлять. И от того, как вы их поставите на данной площадке, в принципе, сути не меняет. Главное, чтобы у вас было это, занять один и занять два. Потому что не важно кто у вас на какое место встал первым. Первый человек, это вам идут деньги на вывод. Второй, неважно, куда он встанет, серединку, либо на крайнее место. У вас рождается реинвест по броне вашего спонсора. Дальнейшие все реинвесты ваших партнеров – Придут к вам по вашим броням, а на третье место станет человек, неважно куда. Он будет третий, и вы получаете денежные средства на баланс для вывода. Вы видите полностью всю свою здесь статистику. У вас есть функция «Занять», вы видите, куда вы поставили брони. У вас есть открытый стол, вы видите его. Здесь, на этой площадке, реально очень легко работать, потому что система вам сама будет показывать, куда вам ставить брони. Не нужно даже ничего нигде искать. Вот у вас закрылся, допустим, стол, перед вами открытый. Ставьте брони под себя и развивайтесь. Не важно, куда летят ваши реинвесты, они стоят по маркетингу к вашему спонсору. Если у спонсора стоит бронь, он станет по его броне. Если кто-то из вас забыл поставить бронь, реинвесты полетят слева направо в свободное место от первого вашего закрытого стола. Главное, чтобы вы ставили у себя занять-занять и ловили реинвесты ваших партнеров. От этого и идет ваша доходность по сути вы отдаете реинвест свой, а взамен получаете все реинвесты ваших партнеров. представляете насколько это круто. и за каждый пройденный круг вы зарабатываете полторы тысячи рублей на втором столе 1 тысяч рублей. На каждой нашей площадке есть кнопка маркетинг нажимаете, нажимаете на слово слайд, вы можете это делать на каждой, любой нашей площадке. Вы будете видеть маркетинг, сами определитесь, выберите, что вам нравится, откуда вы будете начинать движение и начинаете развиваться. Я же возвращаюсь именно к площадке «Беговая дорожка». Обратите внимание, многие говорят, если... в этот ренар нужно обязательно 3 человека. Если люди видят перед собой семиместный стол, говорят, бинар нужно 2 человека. На данной площадке вы можете развиваться даже с одним приглашенным партнером. Во-первых, вы с первого сразу возвращаете свои вложенные средства. Риска нет. У вас нет второго человека, но ваш партнер, он приглашает своего. И он тоже вернет свои деньги, а у вас нету второго. Зато ваш партнер ставит к себе второго, либо у него вот человек а появляется активный и идет к нему реинвестом. У него закрывается второе место. А по маркетингу идет реинвест по броне спонсора. Спонсор вы, он идет к вам, где вы поставили занять. То есть он идет к вам на второе место. И у вас рождается реинвест. Вы тоже вернулись к своему спонсору. Перед вами вновь открытый стол. А это ваша возможность в дальнейшем развиваться. Вам деньги вкладывать больше не нужно. Вы единственный раз вкладываете 750 рублей, 7500 рублей. Один единственный раз вы можете пригласить второго партнера и заработать деньги на вывод. Но если у вас его нет, а ваш партнер работает, он опять зарабатывает. А сейчас просто посмотрите, что получается. Многие говорят, что сетевой маркетинг – это финансовая пирамида. В какой пирамиде может лично приглашенный партнер заработать больше, чем вы, человек, который его пригласил? человек наверху а у нас да у нас честный бизнес у нас зарабатывают люди кто работает и неважно кто у нас пришел первый кто пришел после работаешь зарабатываешь дальше обратите внимание на то вы можете ведь в любой момент пригласить человека и заработать деньги но если их нет а ваш партнер продолжает работать. К нему пришел человек, он опять получил деньги. Либо это инвесты его людей уже возвращаются к нему. Закрывается второе место, он опять возвращается к вам. Вы получили деньги. А у вас вот стол-то закрылся, а следующий вот на очереди. Вы будете видеть его перед собой открытый стол. Ставите занять один, занять два. Пригласили человека. Деньги получили, не пригласили, ваш партнер опять же продолжает работу и пойдет вас закрывать второй круг. Разница в том, если у вас один человек, вы и деньги вернете и прибыль получите. Но если у вас будет два человека, вы будете зарабатывать в два раза быстрее. У вас будет три человека, вы будете зарабатывать в три раза быстрее, четыре в четыре раза быстрее. Чем больше будет у вас людей в вашей структуре, тем чаще вы будете проходить круги и больше денег зарабатывать. А сейчас давайте просто обратим внимание на то, что будет происходить и как, если у вас сразу три партнера. Первый встал, вам деньги. Второй встал, у вас родилось место. Попробуй, не спонсора. Встал третий, вы заработали 7500. На вашем балансе лежит 15 тысяч рублей. По сути, вы можете уже переходить в основную программу Mini и в основную программу «Макси». Под ваших людей встают люди. Ваши люди также возвращают вложенные средства. Под каждого из них встают партнер второй. У них рождаются реинвесты по вашей броне. Встал первый – это он к вам вернулся. Вам опять 7500. Стал второй, у вас рождается новое место. Вы опять возвращаетесь к спонсору. У третьего стал второй, он вернулся к вам. Одни и те же люди всегда вас закрывают. Вы идете к спонсору, все люди идут к вам. Представляете, насколько вообще здесь реально все деньги 100% идут, распределяются среди людей. Ни одного, ведь рубля не уходит в систему. Настолько это честный, открытый бизнес. Развивайтесь, зарабатывайте и двигайтесь, естественно, а к большим деньгам. Давайте перейдем в мой личный кабинет и разберем, что же это такое наша основная программа «Идеал М Мини». Также перейдем на слайд и также с вами порисуем к нашим основным программам. Привязана трехуровневая партнерская программа и гениальность этой площадки в том, что здесь вы реально даже в случае обгона все реферальные начисления от ваших людей будете зарабатывать. Неважно на какой уровень вы будете ставить ваших людей, помогать вашим людям передвигаться из стола в стол. Без разницы. Ваша первая линия. Он строит, а вы зарабатываете. Представляете, сколько вообще можно здесь заработать денег? И зарплата ведь в каждом столе. Нет ни одного накопительного стола. На первом вы свои полторы возвращаете. Все деньги 100% распределяются среди людей. Полторы и полторы – это три. Три прибавки три. – это шесть. 6 плюс 6 – 12. 12 и 12 – 24, 24 24 – это 48 и 2 у каждого с накопления. Вот они, 50 тысяч рублей. Дальше начинает заполняться ваша, допустим, человек к вам встал на второе место. Вам идет 1000 – спонсору и вышестоящему. Все деньги делятся на три уровня – вы все здесь друг друге заинтересованы. Неважно, кто под кого ставит брони, помогает людям передвигаться по столам, все же зарабатываете. Закрывается следующий уровень. Если у вас идет три партнера, вы заработаете 3000 рублей. А если вы людей своих вниз еще и расставляете, невозможно сосчитать денег, сколько вы будете иметь. А вот три по три, вам еще 9 то есть на втором столе ваш доход составляет 13 тысяч рублей. И это самое малое. Шестой стол по доходности, он точно такой же. Самое малое вы заработаете 13 тысяч рублей. Да плюс еще и реинвест во второй стол. А куда поставите бронь? На первое накопление, на второе опять же 3 человека по тысяче. На третье место переход. На третий стол, а куда опять же здесь бронь-то будет стоять? И под кого вы ее поставите? Вы управляете всеми реинвестами сами, самостоятельно, из своего кабинета. Хочете под себя ставите, хотите под свои клоны, хотите под своих партнеров. Это ваш бизнес, вы его строите. Четвертый стол вам сразу 7000 а реферальные по 2500 Сколько раз вам упадет по 2 пятьсот? Это будет зависеть именно от вашей структуры. Ведь во многих проектах люди только сидят и думают, как им юбку обрезать, какие слова красивые не придумывают. Только бы лапшу на уши, извинитесь, людям навешать. Юбку обрезать невозможно. Здесь она у нас на вас работает. Пожалуйста, пусть растет. Вы будете с этой юбки... Иметь реферальные начисления не только за переходы по столам, а плюс дополнительный вам заработок. На пятом столе сразу 10. Реферальные по 3. Клон идет опять же в третий стол. И обратите внимание, здесь нет большого количества клонов. Все как раз в меру. Из третьего во второй, из пятого в третий. Два клона за глаза, не надо больше. И 2000 у каждого в накопление, потому что 24, 24, 48, 2, 50. К вам встанет человек, вам идет 35 тысяч сразу на вывод. И вот обратите также внимание, вы автоматически переходите на идеал М-Макси. Это огромные деньги. 50 на вывод и 50 на вывод. А сейчас вспомните, когда я делала вам презентацию беговой дорожки, я говорила, один пройденный круг 15 тысяч рублей. То есть вы можете пойти на опережение площадки Идеал Мини, а как можно быстрее перейти на Макси и двигаться, зарабатывать одновременно с одними и теми же людьми по площадке Идеал Мини и Идеал м Макси. Вы вообще понимаете, какие доходы можно здесь иметь? Их невозможно сосчитать. Это настолько все круто. А самое главное, что даже когда ваши люди будут уже стоять у вас в шестом столе, и они будут зарабатывать деньги, к ним будут приходить их люди, люди будут передвигаться по столам, а вам будут постоянно сыпаться реферальные начисления. Вы всегда друг друге здесь заинтересованы. Всегда вы работаете со своими людьми и всегда получаете доходы. Все реферальные по 1000 на втором, по 1000 на третьем, по 2500 на четвертым по по 3000 на пятом столе. Это круто. А сейчас мы с вами перейдем и разберем по слайду, что же это такое. Идеал М-макси. Здесь расчеты 3 по 3. Обратите внимание, площадка, она точно такая же, как и идеал М-мини. Разница лишь только в том, что все это умножьте ровно в 10 раз. Вход составляет 15 тысяч рублей. Вдумайтесь, один раз подумайте из заработанных денег в нашей компании, один раз сделать шаг к большим деньгам. И вы реально на этой площадке можете решить все финансовые проблемы. Вам нужна машина? Она у вас будет. Вам нужна квартира? Она у вас будет. У вас есть кредиты ипотеки? Вы решите все проблемы. Нужно просто убрать страх из своей головы и шагнуть к большим деньгам. Сумма входа – 15 тысяч рублей. Согласитесь, это небольшие деньги по сравнению с тем, что вы вообще можете здесь иметь. Все ведь деньги 100% распределяют среди людей. Сразу на первом столе вы получаете 5. И у вас происходит автоматический переход на фабрику клонов не мини, а макси за 10 тысяч рублей – Фактически фабрика клонов Макси вам может иметь совершенно стабильный пассивный доход. Вы, двигаясь по основным программе, иногда периодически входите на Макси и будете ставить брони. Занять, занять. А ваши люди полетят все следом за вами на площадку. Фабрика клонов. Второй стол. К вам стал человек, вам уже 10 на вывод. 10 спонсору и вышестоящему спонсор вы для своей команды. Вы работаете со своими людьми и получаете реферальные, со второго уровня вам 30, ведь 3 места, с третьего уровня вам 90. Это из расчета 3 по 3. А если у вас людей больше в первой линии, во второй, в третьей. Сколько раз вам упадут эти 10 тысяч на втором столе, сосчитать невозможно. Третий стол, то же самое. Самое малое по 130, 3 по 3. Будете звать людей, давать информацию, заработаете неограниченное количество денег. Плюс клон у каждого во второй стол. А куда поставить первое накопительное, второе зарплата, третье переходное. Четвертый стол. А вам сразу 70 на вывод, а реферальные уже по 25. Согласитесь, деньги-то хорошие. Ведь самое малое 370 получается, а по факту намного больше. Пятый стол вам сразу 100, а реферальные по 30. Самое малое 460. Людей больше денег, больше а на шестом столе за каждого по полмиллиона. Это только на одно бизнес-место чистыми полтора. Сколько реферальных соберете? Невозможно. Невозможно сосчитать денег. А если вы двигаетесь одновременно по площадке мини и макси, представляете, сколько денег вообще падает вам на балансе для вывода? И клоны работают, наклоны идут такие же начисления, без ограничений, реально. Реально, это очень крутая площадка. А сейчас... А, и вот еще один очень важный момент. Когда ваши люди уже будут получать вот эти по полмиллиона, вы будете продолжать на постоянной основе получать все реферальные начисления. Люди-то двигаются к ним, эта же структура, она переходит из стола в стол. А вам продолжают всегда на постоянной основе сыпаться реферальные 10, 10, 25, 30... И еще один очень важный момент, когда вы будете ставить своих людей, помогая людям, это ваша первая линия, они строят, а вы зарабатываете. Если к вам пришел лидер и обогнал вас, вы не успели, не переживайте, вы радуетесь, потому что лидер работает, а вам будут сыпаться все реферальные начисления, даже в случае обгона. Здесь вообще невозможно ничего потерять, здесь можно только найти Действительно, финансовую свободу. А я же сейчас перейду опять же в свой личный кабинет, и мы с вами посмотрим, что же это такое за фабрика клонов, которая может вам принести стабильный пассивный доход. Давайте с вами порисуем именно на фабрике клонов «Макси». Итак, вы с первого стола сразу падаете автоматически. На «Фабрику клонов Макси». Если вы уже здесь есть и переключаетесь на основную программу, все ваши клоны, клоны ваших партнеров полетят к вам в ваши же столы. Вы здесь на первом столе сокращаете количество людей ровно в два раза. Просто входите и ставите двойные брони. «Занять один», «Занять два». Увидели фотографию, переставили. «Занять один». К вам упал человек, идет реинвест в этот же стол. Это вы станете по броне 2. Расставили 1, 2. Ваш человек, неважно, вот этот пригласил. Либо вы, ваш первый партнер, станет свое плечо. Для вас накопительное место. Следующий стол, вам десятка на вывод. Вниз стал человек, у вас опять родился плод. Людей в два раза меньше здесь нужно. А вот второй стол, ставьте не занять один. И занять два. Здесь нет реинвеста. Заполняйте, как обычно, семиместный стол. Плечи закрылись, ставки занять один, занять два. Первые два места накопительных. Брони переставили. 20 на вывод получили. Перешли. в Последний заключительный стол. Все на вывод. Обратите перед вами всего два рабочих стола. Третий-то весь зарплатный. А главное, сейчас все начинает закручиваться. Займите один, займите два. Плечи закрылись, к вам приходит человек на любое место. Без разницы, допустим, у второго партнера стал человек. Вам 50 и от вас идет клон, вами управляемый в первый стол. Смотрите сами, куда вам выгодно поставить ваш клон. Вы можете здесь цепочки строить, до бесконечности зарабатывать эти 50 и клон в первый стол. Каждое бизнес-место вам принесет 200 тысяч и четыре клона в первый стол. Доходы без ограничений. А если вам нравится эта площадка и вы начинаете движение с нее, пожалуйста, вы можете ее оттестировать. Попробовать с одной тысячи рублей. Пожалуйста. На первом столе тысяча, на втором две, а на третьем пять тысяч и клон в первый стол. 5 на вывод, колон в первый стол. 20 тысяч, 4 клона в первый стол. Вы можете и на этой площадке заработать 15 тысяч рублей и бежать бегом на площадку Идеал эмакси Можете выводить денежные средства. Это ваша зарплата. Вы можете по факту работать на любой из наших площадок. Но самое главное и умное решение двигаться по всем нашим площадкам. И не забывайте о нашей площадке Микромани. Программа социальная. И вход открыт в любой стол. И площадка довольно-таки интересная. 500 рублей. Первая линия без ограничений. Стройте структуру. Два человека стало, у вас открылся второй стол. А вход открыт, пожалуйста, можете на тысячу приглашать. Первое накопительная тысяча на вывод и переходное место. Можете приглашать на две рублей. Первый стал, у вас открывается, опять же, удвоитель, и вы уходите в основную программу «Идеал М». А ведь это значит, что все ваши партнеры, кто начнет движение в «Микромане», Следом за вами пошли в основную программу. Две на вывод, две на вывод. И так до бесконечности крутитесь с одними и теми же людьми по всем площадкам нашей компании и зарабатывайте очень хорошие деньги. Реально без ограничений. Вот без ограничений все наши доходы. Перед вами открыты реально все двери. Так, почему-то отсутствует видео. Так. Да-да-да, пока показываю площадки. Ну, если их ничего не показывает, вам нужно было выйти тогда из комнаты и войти заново. В любом случае, запись я сделала. Я ее сейчас опубликую и покидаю по всем, по всем нашим чатам. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я на них отвечу. А могу также отключить видеозапись, потому что многие партнеры у нас стесняются задавать вопросы. И вы можете...